Российские оккупанты прямо в это время обстреливают Харьков, как сообщает глава Игорь Терехов. Напомним, что по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Уже пять взрывов прогремели в Харькове. По предварительным данным ракеты С-300 запускают с территории России Белгородской области. Бьют без разбора, в том числе и по жилым массивам. Находитесь в укрытии до отбоя воздушной тревоги.